Если ты искала для себя горячую тренировку для своих ягодиц, то предлагаю попробовать мою нон-стоп 20-минутную тренировку, за которую я обещаю, что твои ягодицы будут гореть, вне зависимости от уровня твоей подготовки. Ты сама можешь усложнять свои упражнения, добавляя вес. Так что готовься и давай начинать. Начнем мы конечно же с тобой с разминки. Сначала разогреем наши стопы, затем разогреем тазобедренные суставы, опорное колено немного присоединяется и делаем круговые вращения коленом. А теперь ставим носки в диагональ, широкая постановка ног и разогреваем нашу спину, не забывай спину держать ровно. Опустись вниз, оттяни таз назад и делай перекаты с одной ноги на другую. Следи за тем, чтобы колено не выходило за носок. Ну что ж, а теперь берем гантель и начинаем работать. Первое наше упражнение те же перекаты с ноги на ногу с одной гантелью в центре. Или же увеличить вес от а них две гантели. Точно так же отводи таз назад, пускай таз Тянет колени за собой и следи за тем, чтобы за носок они не выходили. Держи спину ровной и не забывай подтягивать живот. Напряги обязательно пресс. для следующего упражнения одна нога опорная присогнута в колени другую ногу отводим в сторону внизу пола не касаемся корпус ровный и живот подтянут обязательно напрягаем треск Для следующего упражнения мы меняем опорную ногу, вторую ногу отводим на носок назад, колени оставляем на одной линии. Опять же таки опорная нога, колено в верхней точке остается немного присогнутым. Мы делаем наклон спины вперед, у нас работает задняя ягодичная мышца. Обязательно не округляйте спину, не опускайте плечи вперед. Дальше мы с вами делаем выпады, Ставьте свои стопы на ширину таза. Между стопой одной ноги и второй у вас небольшое расстояние. На одну линию их не ставьте. Спину держим ровно, либо же немного наклоняем в сторону опорного переднего колена. Полностью у нас вверху оба колени не вытяжляйте, а оставайтесь немного на присогнутый. Коленные суставы не выщелкиваются. Мостик. На выдох зажимаем ягодицы наверх и на вдох опускаемся вниз. В центре колени вместе, стопы вместе и работаем только на разведение коленей в стороны. На выдох разводим, на вдох возвращаемся в центр. А теперь оставь одну ногу опорной на полу, а вторую стопу направь в потолок told me I'm sick and I tell her oh well Rather be dead than to know that I failed Live for the chase, life is a race I'm out of space, only get on my face I got a taste, Well the whole play Finna get laced if you step out of place Like, first off you don't run nothing All talking, no team bluffing My squad we all crush crushing We ain't rushing, no discussion All I know is us made for this, paid for this yeah. I'ma get it right, then I'll fight like Pin down and I'ma get it right, then I'll fight like Never really know, when you're gonna go Why you gotta put another foot in front of yours Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my toes. I was like froze, now I'm on floor Give me that smoke, but I can't get high We to the most, here to inspire Doing want a sports, but I can't get tired Run for your life, every night See in the dark, blind by the light I got the spark, I got the pipes All of my arts, coming to life Had to face my fears, wanna chase my peers And I found my spot Up time that I found myself up and out here walking that walk like First off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crush it, we ain't rush it, no discussion. All I know is I made for this. Paid for this, yes, yeah, laid for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like First off, you don't run nothing. All talk and your team bluffing. My squad, we all dream crush it. We ain't rush it, no discussion. All I know is I made for this. Paid for this, yes, yeah, laid for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like В этом положении обязательно зафиксирую поясницу Поясница остается на месте Мы делаем с тобой отведение колена в сторону В нижней точке старайся колено в пол не опускать Работаем на весу. Меняем наше упражнение на отведение стопы наверх. Точно так же фиксируем поясницу и в нижней точке стараемся колено в пол не опускать. I'll switch it to the beam when I'm standing on your ground Теперь становимся в позицию квадрат или как ее еще называют медведь отрываем колени от пола и разводим носки в стороны вправо влево и возвращаемся в центр влево вправо и возвращаемся в центр колени держим на весу в пол не опускаем и работаем 40 секунд Следующее упражнение широкие приседания сумо, ставим стопы шире таза, носки разводим в стороны, когда опускаемся вниз соответственно колени также направляем в стороны, при подъеме колени в центр не сводим. на мой канал оставляю в комментариях свои пожелания до новых встреч